Итак, мои родные, мы продолжаем видео по ритуалам и рекомендациям в день полнолуния в Скорпионе. Обращаю внимание, это именно в Скорпионе, на другие полнолуния я буду давать другие практики, которые будут относиться именно к той э, стихии, к определенному дню с определенными вибрациями, и сейчас мы продолжим, потому что я уже заявила определенные темы, которые я дам, я их продолжу. Перед этим я хочу напомнить, что самая полная информация, самая разжеванная, со всеми секретами, с заранее выложенной информацией, когда вы можете планировать свое будущее, свои практики, и вообще купить что-то заранее, она есть в клубе Яркожителей, и также завтра, 18 Мая В 14.00 мы проведем волшебную встречу, на которой я буду давать детально практики для полнолуния. Что-то мы сделаем с вами вместе, что-то вы сделаете потом самостоятельно, и самое главное, у нас будет практика вибрационная практика, активация денежного канала, так скажем, да, то есть это привлечение денег, и плюс бонусом, бонусом я а, все-таки дам завтра одну практику, это вы сможете посчитать, а, активировать свой личный денежный код, который будет работать именно у вас, эту технику я дам завтра, на встрече клуба поэтому если вы хотите получить все секреты задать свои вопросы то есть эти встречи на полнолуние и новолуние будут только для участников клуба я буду давать полезняшек еще больше разжевывать многие нюансы для того чтобы практики у вас работали и это не оставалось на уровне многодрыжества рукомашества. Вот, и самое главное, что вы сможете мне задать свои вопросы, коих у вас обычно много, а я физически не успеваю отвечать, а, потому что много консультаций, а, работа над новыми тренингами, и вот даже видео я не успела записать сразу на одном дыхании, а, прервалась на консультации, на процессы и продолжаю. То есть а, все самое вкусное по необычайно низкой цене пока для яркожителей успейте успейте получить все это а, в общем-то по доступной цене. Итак, мы остановились на том, что я дала практику на привлечение любви. И сейчас я вам расскажу, как мы можем заряжать украшения именно в полнолуние. Вот для этого ритуала на привлечение любви используйте свое любимое украшение, вот то, что вы очень любите. Положите его вечером на подоконник, так, чтобы свет луны освещал его, ну, хотя бы какое-то время. Можно это усилить даже, если заранее до полнолуния вы купите украшение с камнем, притягивающим любовь, это розовый кварц. Кстати, в клубе я буду давать секреты по камням, по маслам, буду рассказывать, какие масла, как ими пользоваться, как именно не просто... Намазюкаться каким-то маслом, да, взяли почули, вроде бабки привлекли, нет. А я буду давать именно секреты определенные, которыми не делятся а, в интернете. Вы же понимаете, интернет это, ну, такая вот штука, которая дается, знаете, так, чтобы пользовались, но не особо получалось. А то некоторые могут нафиячить и навредить себе, поэтому а, там будут секреты. А вот, и в полнолуние, то есть мы берем в идеале розовый кварц, либо свое любимое украшение. В полнолуние а, мы также выкладываем это украшение, если вы взяли отдельно розовый кварц, на подоконник, просим луну зарядить его. А, и когда на следующий день вы возьмете камень в руки, произнесите, я люблю и я любима или я любим а, носить следует каждый день до следующего полнолуния, при необходимости ритуал можете повторить. Да, кстати, я не сказала, что а, когда вы кладете, а, кладете свое украшение а, на подоконник, вы произносите фразу прошение обращения к луне. А, полная луна, заряди это кольцо, брошку, кулон и так далее, энергии любви. На следующий день надеваете а, украшения, носите как можно чаще до следующего полнолуния. Это очень важно, да. То есть слова запоминаем: а, полная луна, заряди это. Можете что-то своими словами. Суть я вам передаю: полная луна, заряди это кольцо, эту брошь, этот кулон, эти серьги, энергии любви. А, я, когда вы следующий, когда вы берете в руки на утро вы произносите «я люблю» и «я любима» или «я любим», и носите каждый день до следующего полнолуния. Ключевой момент, пожалуйста, забудьте, что вы его носите, забудь, вернее, забудьте, что вы что-то делали на него, потому что ожидания излишние, они, вот эта зацепка, она обнуляет все ваши действия, то есть вы сделали и забыли, вот создали намерение и забыли. Далее я вам дам ритуальчик на привлечение денег во сне. Расскажу про этот денежный ритуал на полнолуние. Опять-таки оно делается на, полно, на это полнолуние. А вечером положите в кошелек несколько купюр, наполните мелочью соответствующий раздел, где раздел отсек для мелочи, и когда будете класть купюры, берите их по одной и приговаривайте. А, Опять-таки, главное состояние. Помним, что главное состояние а, свое, свое богатство храню надежно. Бережно с ним обращаюсь. Звоном монеты шелестом купюр денежные потоки открываю. К себе богатство и процветание привлекаю. Перед сном поместите кошелек под подушку. Подумайте о том, что вы станете богаче. Помечайте, куда вы потратили, потратите полученное богатство, да? помечтайте об этом, создайте какие-то цели, на что вы хотите привлечь, что вы хотите купить, куда вложить, какие потребности удовлетворить, только не такие мечтушки от зависти или просто вот от ума, лишь бы больше намечтать, а вот прям, знаете, не визуализация, а именно состоянием, что вы хотите через состояние, на какие удовольствия потратить. А в следующие дни отслеживайте возможности заработка, получения денег, может быть даже купить лотерейный билет, ведь шансы возрастают, но опять-таки не перекладывайте ответственность на такой случай. Лежа на диване деньги сами не придут, поэтому сделали, отпустили и айда шевелить поршнями, как говорится. Вот, еще поделюшечку такую я обещала, это как же загадывать желание, чтобы оно исполнилось. В полнолуние можно загадывать желания, которые чаще сбываются, но здесь есть ряд нюансов, и вот как правильно это делать. Выберите для себя только одно желание, то, чего вы действительно внутри очень-очень-очень сильно хотите. Если будете держать в уме несколько желаний, энергия рассеивается, волшебства, так скажем, не получится. Поэтому желание должно быть одно. Следующий нюанс, желание должно касаться лично вас. Так как мы не имеем права загадывать, что сын будет учиться лучше, что дочка выйдет замуж хорошо, или мужа повысят в должности, или он там прекратит что-то делать, желание должно быть конкретно для вас. С самого утра в полнолуние сохраняйте позитивный настрой. Если в ваших мыслях и чувствах будет негатив, он обязательно помешает исполнению желания, лучше даже не беритесь. В течение дня периодически вспоминайте о своем желании, думайте о нем, вот знаете, не визуализируйте, что оно уже исполнилось, а прям задавайте себе вопрос, какое состояние я буду испытывать, когда исполнится мое желание. Вот буквально хопа, 3-5 секунд прочувствовали и переключились, даже если вы ничего не чувствуете, даже если вы ничего не видите, вам не надо видеть, главное состояние, главное закинуть в подсознание туда вот это, вот это намерение, это состояние, что я буду испытывать, если оно, когда оно случится и вы прочувствуете внутри радость, восторг, счастье от этого, вот прям мимолетное, только не засиживайтесь там, 3-5 секунд, понятно? Вот, основная часть обряда проводится в полночь, тем более, что по Москве полнолуние у нас состоится в 0-0 часов 11 минут 19 ноября, ой, простите, 19 мая, и вот вы делаете это вообще в полночь, Энергия Луны достигает максимума, а ее яркий диск виден на небе всю ночь. Если нет облачности или затмения, конечно, тот он виден всю ночь. И вот смотрите на Луну, не отводя взгляда, загадайте желание, произнесите его вслух так, что вот. Ну, как будто бы, чтобы луна стала свидетелем вашего высказанного намерения. И в этом случае вы установите такой некий энергетический контакт с этим прекрасным ночным светилом. Ваши слова будут усилены, и если вам во благо, и когда во благо, оно у вас исполнится. Еще очень важный момент, нельзя загадывать желание, если в этот день лунное затмение. Будьте внимательны, пожалуйста, на лунное затмение в полнолуние мы делаем другие практики. Вот, а, также было заявлено, можно, информацию я говорит, хотела дать, можно ли стричь волосы, красить волосы, потому что часто-часто-часто спрашивают. А, смотрите, мои родные, а, считается, что в полнолуние нельзя стричь волосы. И все дело в том, что во время страстей, переполняющих человека эмоций, да, а, это делать не надо. Не стоит стричь волосы вот в такой нестабильный день. Полнолуние ⁇ день ну, какого-то некого хаоса, да, эмоций. И что касается окрашивания, то оно тоже не рекомендуется, поскольку повышается чувствительность компонентом для краски, для волос. Возможно, негативные реакции, головные боли, либо если вы окрашиваете, то возможно вообще получение не того цвета. Поэтому будьте внимательны. Впрочем, есть исключения. Полнолуние подойдет в том случае, если вы хотите полностью изменить свой облик, например, коротко подстричься или кардинально перекраситься а, до неузнаваемости, то есть полностью поменять свой облик, отсечь что-то старое, потому что когда мы стрижем, мы отрезаем, но готовьтесь к таким глобальным а, переменам. Также задают вопрос, почему не спица. Вот многие люди задаются этим вопросом, а неужели вот серебристый цвет лунного диска так сильно влияет на человека. А, ученые считают, что это так. На данную тему было проведено несколько исследований, и, ну, вот предположим, а, вот, ну, первое, что вспоминается, где-то, по-моему, в 2000 году, в Швейцарии в эксперименте участвовало а, несколько волонтеров, по-моему, там 30 плюс-минус, чуть больше 30. И особенности их сна изучались в течение трех лет, представляете? Вот и ученые рассчитали, как в зависимости от фазы Луны меняется активность мозга, длительность времени, потраченного на погружение в сон, длительность фазы глубокого сна и даже информация о том, выспались участники или нет. И результаты вот этих трехгодичных исследований показали, что в дни полнолуния в среднем сон продолжается на 20 минут меньше, в среднем, да, а для засыпания нужны более длительные фрагменты, то есть засыпает человек более... Долго, и участники чувствовали себя менее отдохнувшими после сна. И ученые до сих пор не могут дать однозначный ответ. Ну вот почему Луна влияет на сон? Им эта метафизика непонятна. А наиболее, конечно, вероятной кажется теория о том, что все живые существа на Земле вовлечены в планетарные ритмы, а ритм Луны особенно важен для жителей планеты. Ну, в общем, как-то так. Так что, что же делать нам с, с этим полнолунием, с этой бессонницей, что можно сделать? Ну, как бы, опять-таки, рекомендации будут очень обычные. Не смотреть в этот день пугающие остросюжетные всякие бяки, новости, страшилки и так далее. Отказаться от чтения книг, которые будоражат воображение. Ужин должен быть легким и желательно не поздним исключить а, излишне развлекательные мероприятия, чтобы быть более спокойным, ложиться спать, спать, простите, вовремя, может быть, даже немножко раньше, а, хорошо проветрить спальню, плотно закрыть шторы, дабы не пропускать в комнату лунный свет. Но опять-таки вы уже понимаете, что ритмы луны, они, это ритм луны, это даже не то, что свет попадает, в окно, а это именно ритмы, поэтому мы можем немножечко как-то смягчить этот процесс, тем не менее, он все равно будет на нас как-то влиять. И еще раз хочу отметить, люди с более высокими вибрациями меньше подвержены к негативному влиянию Луны, они используют именно ее как потенциал. Вот, еще такие вопросы задают, а если я родился в полнолунии? Вот пришло время обсудить, тоже я долго, давно хотела рассказать об этом, все никак руки не доходили, и вот, наконец-таки, дорвалась Лена до микрофона, до эфира. Вот как же складывается жизнь у людей, рожденных в полнолуние? Ну, во-первых, как мы уже выяснили, эта фаза Луны очень специфична. А за ней закрепилась такая некая дурная слава, к сожалению, почему-то, да, но не все так фатально, особенно для тех, кто празднует день рождения в полнолуние. А вот что можно сказать про характер этих людей. Луна, мы помним, это эмоции, то есть эти люди будут более вспыльчивы и эмоциональны. Конечно, мы рассматриваем каждого человека, во-первых, в каком знаке было полнолуние, где какие знаки, какие планеты, где расположены, конечно, все индивидуально, но в общем и в целом. Да? И Луна – это эмоции, полнолуние – это ну, усиление эмоций, и эти люди, они более эмоциональные и вспыльчивые. Они упрямы в своих желаниях, они умеют со страстью добиваться желаемого, они, знаете, такие некие бунтари, которые не любят, когда кто-то ими руководит, они стараются жить здесь и сейчас, оставляя прошлое в прошлом и не слишком вообще задумываясь о будущем, и самое приятное, они наделены творческими талантами. А детки, вот а, детки, пока они еще детки, да, пока они еще маленькие, как, если у вас уже родились детки в полнолуние, то они обладают теми же качествами, и родителям такого ребенка можно дать несколько советов. Во-первых, учите ребенка контролировать эмоции, избегать вспышек гнева. Не говорите, что это плохо, неправильно, а учите его управлять этим состоянием. А, научитесь а, а, разговаривать с ним как со взрослым, но понятным детским языком, не сисюкаться, да, то есть вот если ты злишься, то ты злишься не на кого-то или на что-то, а на себя, а вот давай посмотрим… А, за что ты на себя злишься? Если что-то не получается, то это ну, не виноват кто-то или что-то. Давай попробуем просто потренироваться. Ты сможешь обязательно. То есть учите их контролировать и управлять эмоциями. Видеть суть эмоций, обращать на это внимание. Не запрещайте слишком многого, иначе они начнут бунтовать. И особое внимание уделяйте ребенку в полнолуние, так как особо он будет чувствителен к фазам луны. Кстати, согласно наблюдениям, для беременной женщины увеличивается вероятность рожать в полнолуние, нежели в другие, нежели в другие лунные а, дни цикла. Ну, вот потому что, опять-таки, вспоминаем, да, я говорила о том, что повышается давление, а давление это что? Это кровь туда-сюда гоняется, бурлит, да, и, соответственно, родовые действия, родовые схваточки, они усиливаются именно в дни полнолуния, если у вас плюс-минус близка дата родов. Так что вот имейте в виду. А вот, буквально недавно мне писали вопрос по свадьбам. Как же, что насчет бракосочетания? Хорошо ли это? Свадьба а, проводится в полнолуние. Лена, боже, боже, что же делать? Мы вот не знали, что будет полнолуние, за три месяца там подали заявление. Вот. И вы знаете, ну, конечно же, если говорить о том, стоит ли играть свадьбу в полнолуние, то не стоит. Велик шанс, опять-таки, здесь, понимаете, я не люблю давать однозначного ответа, а почему, потому что если вы уже назначили дату свадьбы, ну вот она так назначилась ЗАГСом, да, предположим, на этот день, то не надо впадать в панику, то есть если вы знаете заранее, то вы можете обойти это, но если это уже случилось, то важно осознавать, я что, например, чем я могу быть полезна, я могу проанализировать, что несет этот дата. Тут я уже считаю не просто полнолуние, а я считаю дату рождения будущего мужа, будущей жены, дату свадьбы. Налагаю это на натальные карты, на место жительства или даже место празднования свадьбы. И мы смотрим, каково предназначение, потому что у всего, что имеет дату, есть предназначение. То есть некая программа, что вы должны пройти вместе с этим человеком, с которым вы а, сходитесь, создаете семейный союз. И это нехорошо или неплохо? Вот таблица умножения в школе, это нехорошо и неплохо. Когда мы ее учим, это ужасно. Когда мы ее выучили, знаем и пользуемся всю жизнь, это прекрасно. Вот так же и здесь, это нехорошо и неплохо. А, да, через корректировку даты мы можем а, избежать многих проблем, но если это уже назначили, то тогда надо просто понять предназначение вас друг для друга, какую программу вы а, несете, и уже следовать этой программе, и тогда не будет ничего фатального, понимаете? Поэтому помните, что настоящая любовь выдержит любые испытания, она пройдет любые уловки, и луна здесь будет ни при чем, но если только вы выбираете дату, не планируете бракосочетание на полнолуние. Лучше проводить на растущей луне, если вы выбираете. Но если она уже выбрана, то вот расслабьтесь. В крайнем случае обратитесь за консультацией. Мы рассчитаем предназначение ваших, вашей семьи, вас друг для друга, какой вы код друг для друга несете. И тогда вы сможете обойти все эти уловки. Как вот у нас, например, с мужем. Мы в сентябре будем отмечать 25 лет совместной жизни и 28, как мы знакомы. Если следовать всем расчетам, каких бы там ни было инструментов, да, нумерология, астрология, универсология, там, что угодно, мы вообще несовместимые люди, мы вообще дня бы не ужились, тем не менее, зная программу нашей, нашей жизни, нас влияние друг для друга, я нашла когда-то эти ответы, кармическое предназначение нас друг для друга. И я смогла а, выровнять все это. Вырулить в нужное нам русло, поэтому, пожалуйста, это все возможно, нет ничего фатального и однозначного, в любом минусе можно найти плюс, из любого минуса можно сделать э, плюс, поэтому обращайтесь за консультациями, тем более сейчас бонусные консультации, используйте эту возможность. Итак, мои родные, я напоминаю, что 18 числа мы с вами встречаемся в 14.00, ссылочка на участие есть э, везде, во всех соцсетях, в инстаграм, в профиле, потому что встреча закрыта только для участников клуба, так что участвуйте, принимайте активное участие. Я благодарна буду вам за лайки, репосты, комментарии. Активно участвуйте. Чем больше я вижу вашей активности, тем больше я буду находить возможности что-то для вас записывать. То есть, если я вижу, что вам это надо и интересно и полезно, я буду это делать. Если я не вижу вашей активности, значит, вам это не надо, то зачем я буду тратить на это время? Вот у меня уже генерал там в дверь тарабанит, маму требует. Да, мама тут для вас что-то делает. Поэтому лайк генералу, а, репост а, и комментарии мне, и будет всем а, счастье, вот, и а, что я еще хотела сказать, что я хотела сказать, ну, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, и будьте счастливы, до встречи, мои родные, а, завтра а, с участниками клуба, я напоминаю, будет волшебная, Программа, я буду делиться секретами, практиками. Это не будет рукомашество и многодрыжество. Это будут практики, которые действительно работают. Я объясню, как и почему они именно работают. И мы проведем вибрационный сеанс на привлечение изобилия. И я дам еще бонусам участникам клуба, как рассчитать свой личный денежный код, который будет работать на вас долгое время. Все, мои родные. На этом а, всех нежно обнимаю в чате, и я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми. Пока-пока!